Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Как часто мы ищем чудодейственные маски, дорогущие шампуни. Но бывает так, что самые полезные для наших волос продукты находятся буквально вокруг нас. В любом магазине вы найдете баночку этого пенного напитка. Вы можете любить его, а можете не любить. А вот ваши волосы этот напиток точно полюбят. Ну давайте по порядку. Разбираться, чем же пиво пенное поможет нашим здоровенным волосам. И здоровым, конечно же. Плюс пиво состоит в том, что он не просто создает какой-то косметический эффект как практически все недорогие маски и шампуни пиво именно лечит ваши волосы еще большой плюс пива в том что эти маски не нужно готовить то есть по сути вы можете просто взять бутылку пива подогреть его до 40 градусов после того как вы вымыли голову ополоснуть их в пиве многим женщинам не очень нравится запах пива поэтому они стараются его всячески отмыть после шампуня в принципе это тоже можно делать но лучше конечно сполоснуть волосы пивом, а после этого уже дать им просохнуть, одеть полотенце на голову походить так какое-то время и После этого уже ничего с волосами не делать. Максимум смыть холодненькой водичкой. Потому что состав этого напитка настолько живой и обогащенный витаминами, что волосы будут восстанавливаться еще какое-то время после ополаскивания. Надо отметить, что настоящим оздоровительным эффектом обладает пиво живое и нефильтрованное. Но если вы блондинка, запомните, что темное пиво будет красить ваши волосы. Поэтому если у вас светлые волосы, то темное пиво брать не стоит. Но я хочу поделиться с вами своими масками на основе этого напитка, который я постоянно использую. Для начала маска для ускорения роста волос. Входит в ее состав банан, яйцо и 100 мл темного живого пива. Мы все это погружаем в тарелочку, взбиваем блендером, затем наносим на волосы. Я люблю эту маску. Из-за того, что в ней присутствует банан, то она достаточно легко наносится. Ну, то есть у нее, конечно, такая не, не очень плотная консистенция, но хотя бы не жидкая. Эту смесь мы наносим по всей длине, обязательно на корни. Одеваем пакет, полотенце и держим порядка 20 минут. После чего смываем такую маску шампунем и заканчиваем все это действие бальзамом. Также, если ваши волосы сухие, то вам подойдет очень простая маска на основе пива. Берете пиво, столько сколько нужно, чтобы охватить все ваши волосы, и добавляете туда столовую ложку оливкового масла. Все это перемешиваете, наносите на волосы. Также ходите 30-40 минут с пакетом на голове и полотенцем. Затем смывайте теплой водой Шампунь Смесь наносится непосредственно перед мытьем головы два раза в неделю. Такие процедуры нужно проводить примерно месяц. И вы увидите замечательный результат на своих волосах. Наносите пиво пенное, волосы будут обалденные. Но в целом я рекомендую вам попробовать лично и убедиться в этом на своем примере. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. Также приходите ко мне в гости в инстаграм. Ссылочка есть в описании. Ну а мы увидимся с вами в новых видео. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.